Друзья мои, всем приветик! Сегодня с вами порисуем летний солнечный такой пейз... пейзаж морской с девочкой. Ну, как даже не пейзаж, да, там кусочек моря будет видно. И девочка бежит такая вот там... Лето, жара, она хочет купаться, наверное, так вот. Нашла такую замечательную работу в интернете. Не знаю, кто художник. В общем, мне понравилось. Она написана похоже на масло, но я буду писать а, акрилом. А, холстик у меня картон грунтованный. Не холст на картоне, а картон именно грунтованный. Маслом по нему мне не особо понравилось, да, так как она вот а, а, тянет он. И вот грунт, он снимается прям вот как-то с картона самого. Поэтому попробую акрилом. Он так вот помягче все-таки ложится. И разбавляем его водичкой. Рисунок буду делать угольным карандашиком. Но перед этим хотелось бы, конечно, сказать вам, напомнить, подписывайтесь на Рутуб канал, на канал Яндекс Дзен в Телеграме тоже у нас там группа есть, поболтать, какими-то советиками, фишечками какими-то поделиться, то есть присоединяйтесь поактивнее, что-то мало там людей, также поддерживайте канал материально, кто чем может, буду стараться тогда мастер-классы проводить почаще, потому как финансово нас YouTube отрезал этими санкциями от всего и то есть накладно покупать холсты краски кисти все эти расходники то есть помогайте каналу буду вам очень признательна итак мы приступим непосредственно к самому рисуночку я сначала намечу, главный герой это у нас, да, не море, а девочка все-таки. И вот она у нас занимает референс, я скину, если кому надо, в описании под видео. Там же можете найти эти ссылки на каналы, на пожертвования. Смотрите. Намечаю вот головушка, сильно до края не дохожу, да. Для чего? Всегда вот помним о том, что если мы картину поставим в раму, у нас а, рама зайдет, да, на картину какую-то часть, то есть, ну, чтобы она не упиралась у нас в раму головой. То есть опускаю чуть-чуть вот здесь голову, засечку поставлю, ну и также ножки. На референсе я вижу, что у меня над головой больше места, чем над ножками, ну, я вот так вот где-то намечу. Это у нас будет как бы, вот, центральная ее ось. Она у нас такая не особо там выгнутая, да, какая-то. То есть она ровненько, силуэтик в смысле сам, да. Линия талии, вот если холст поделить пополам. Если поделить пополам, то чуть-чуть выше у нас будет линия талии. Вот мы ее так вот наметим засечечкой небольшой. То есть здесь особо такой вот силуэтик, в принципе, легко рисуется, да, так как у нас нет, да, ни черт лица, просто такой вот силуэт, ручечка, ножечки, там, волосы, платье, это все так вот спокойно. Я думаю, сюжет такой много кто справится а дальше если вот этот отрезочек поделить пополам то у нас вот здесь будет плечика выходить Оно у нас тут чуть-чуть совсем выходит под небольшим наклоном и все а здесь дальше уже э, плечика в принципе не видно так намечу вот такой вот рукавчик как ну там как у кого какой получится так, ну и само платьишко. Вот сюда я заужаю его. Здесь у нас поясок красивый будет. И отсюда у нас уже оно идет, там она рукой держит, да, его за краешек. Вот так. И вот оно. Вот как-то так вот спускается. Это мы будем прорабатывать еще мастихинчиком Вот смотрите, от линии пояса до вот ножечки платье сколько у нас вот будет занимать? Ну где-то не половину, чуть-чуть ну, выше. И смотрите, вот где-то вот в районе центральной этой линии здесь будет выходить ножка ее. И то есть платьице оно будет вот здесь вот такой вот как треугольник, знаете, вот она она бежит, да, ножка чуть-чуть назад, вот тогда уходит и получается платье огибает ножку, то есть вот вот этот вот как раз-таки изгиб мы показываем, ну и здесь оно вот как-то вот так вот, здесь оно опускается и и сюда оно доходит, развивается, вот почти аж, ну здесь мы мастихи, нам оно так рвано будет край, то есть никакого-то там ровного не будет так, здесь у нас будет талия. И вот так вот оно как-то будет развиваться, платье. Вот таким образом. То есть талию делаем ну, худенькую, да, девочку. То есть не надо ее там сильно широкую делать. <coughs> вот когда мы уже а, наметили до да, платья, вот сейчас мы сюда поместим ручку. То есть, а, смотрите... А, Рукавчик он у нас чуть-чуть э, как бы от руки да топорщится. Вот даже перчатку, посмотрите мою, да, идет рука. А перчатка она сверху руки одета. И поэтому она вот чуть-чуть топорщится. Также и платьишко. То есть, не, не от самого края вот с угла рукава начинаем рисовать, а чуть-чуть отступили, чтобы показать: вот именно то, что это у нас одежда, да. И вот почти ровненько. Мы вот так вот, с небольшим наклончиком опускаемся и вот сюда вот изгибаем тут будет вот она там ручкой держать будет собственно само платье здесь у нас локоточек будет и вот отсюда вот так вот у нас выходит вот такая ручка можно даже сюда вот поуже. Ну, это потом уже скорректируем, да, чтобы она такая более изящная была. Дальше головушка. Вот намечаем такой вот небольшой, как овал головы, да, макушечка. И волоски у нас будут уходить, они такие у нее длинные волосики. Частично будут вот тут поясок перекрывать, вот сюда будут развиваться, здесь, вот здесь такой изгиб делаем, как бы подчеркиваем голову, да, и пошли они у нас вот так вот легким движением показываем здесь вот так. Сюда. здесь какие-то потом у нас коротенькие волосеночки пойдут и тоже вот так можно ну, как бы вот так наметить себе да там, где они дальше уже прорисуем нам главное вот само э, очертание волос мы наметили а дальше уже будет прорабатывать это все потом ну и ножечки у девочки так вот здесь мы до да, определились что у нас задняя ножка которая назад уходит так если вот сначала давайте наметим где у нас пяточка будет да а, вот этот кусочек мы делим где-то ну наверное вот одна третья да а вот от вот этой вот части вот выемки до суда вот одна третья это где-то будет э, стопа видно девочки на стопа вот она пяточка подошву как бы да мы видим пяточка потом здесь у нас вот так вот изгиб И вот здесь небольшой наклон, да, вот посмотрите на свою ногу, да, у нас где мизинчик, у нас там а, как бы ну, неровно, да, как пятка вот здесь да, такого закругления нет, а вот как бы ну, под наклоном <coughs> таким образом наметили. И теперь мы ведем ножки тоже не особо а, ровные их делайте, как бы не как сосиски, да, какие-то Вот так вот наметили. Свет, тень, это все будет потом. И э, дальняя ножка, она вот здесь чуть-чуть видна. Никакой стопы мы чего ничего там не видим. И приходит вот сюда, где-то в район пяточки. Вот так. Вот она бежит туда, куда-то <coughs> к морю. Так, здесь вот так как-то она... Вот такое, какое-то потом создадим. Тут у нее будут ленточки на платье висеть. Вот как-нибудь интересно, потом мы все это сделаем. Дальше. Ну и наметим, собственно, линию берега, да, чтобы понимать, она у нас немного под наклоном, под вот таким вот, где угол платья. А здесь чуть ниже, где вот рука у нас уходит туда, да, где-то вот здесь начинается вот линия. И вот туда куда-то уходит. Вот. Здесь будет песочек, там уже начинается море. Дальше. Теперь наметим а, темные части, а, теневая волна где я вижу ее? Ну, вот здесь, да, около лица ее. Вот такими вот какими-то кривенькими линиями. Макушка теневой. Вот здесь где-то выходит такое темное пятно. А основание более ровное. Ну, тоже не сказать, что там под линейку, да, Ну, вот что-то такое вот создали. И вот здесь вот... В районе локоточка тоже небольшое такое вот, какая-то темная часть. Так, и вот здесь немножечко, прям совсем-совсем чуть-чуть. И тоже вот так вот показываю. Вот, в принципе, и все. Остальное мы уже прорисуем дальше. Убираю я свой карандашик и подготавливаю красочки. Красочки сегодня у нас будут белила титановые. Ну, сейчас я выдавлю на палитру и уже вам покажу весь комплект красок. Итак, друзья мои, вот я выдавила красочки на палитру, белила титановые. Желтый, средний, красный, светлый, охра желтая, умбраженная, ультрамарин, бирюзовая и зеленая, веридоновая. Вот пока вроде бы такого состава мне хватит. Я возьму кисточку синтетику, вот такую вот она без номера, плоская и буду закрывать нашим морюшком. Я смешаю ультрамаринчик с белилами. Вот такой вот нежный оттеночек. Голубоватый. С водичкой смешиваю. А, голубой можно использовать любой. Можно взять и ФЦ. И вот такими вот движениями, слегка диагональными. Где-то больше белилок, где-то больше ультрамаринчика. Также можно смело заходить на девочку на волосики. Я обхожу, но так вот, видите, как бы. То есть акрил нам позволит потом, вот так как быстро сохнет, сверху спокойненько все это прорисовать. Рисуем мазочками, сильно не выглаживаем там до идеального какого-то состояния. Края добавляю больше ультрамарина. Как бы затемняю. Все вот эти вот, которые волосики у нас там разлетаются, это все мы потом прорисуем. И не бойтесь сейчас перетемнить, потом мы можем... Все это дело смело высветлить поверх. Вот так. То есть наносим, да, вот видим, полосочками. То есть чтобы у нас создавалось какое-то вот волночки, да, ощущение какой-то ряби на воде. Поэтому и я говорю, что не надо там... Идеально все выглаживать, чтобы в однородный цвет это все перемешалось. То есть, наоборот, стараемся, чтобы вот такие какие-то интересные мазочки, они полосатость, вот такая, назовем это так, оставалась. И где-то у меня даже вот более пастозно лежит красочка, чем... Ну, в каких-то местах-то такие полосочки. В этот разбеленный ультрамарин я добавлю капельку красного. Получу вот, видите, такой вот э, фиолетоватый оттенок. И этим оттенком я закрою уже вот здесь, вот под теневыми. Вот где-то здесь. Тут уже морюшко такое вот тень падает от волн. Ну тоже так разнообразненько. полосатенько да, наносим вот так и вот здесь тоже часть тоже через такие вот оттенки Да, она у нас приходит кисточку промываю и сейчас я возьму оттеночек зелененький даже с капелькой ультрамаринчика просто виридоновую ой березовую зацепила опускай а будет там не буду убирать смотрите какой классный цвет получился туда просто добавлю синего побольше и вот так вот смотрите натыкивая круча, кручу кисточку в разные стороны вот эту вот теневую волну Вот этот верхний край, помним, да, такой вот, оставляем более интересный какой-нибудь. Так, зеленый, синий, потемнее. Вот что-то такое вот сюда. И вот здесь тоже. это здесь вот так вот вот так такую тенюшечку создали вот здесь повыше хочу И то же самое вот здесь в нижней части. Вот так кручу, верчу эту кисточку, чтобы получались какие-то такие интересные отпечатки. Синий, зеленый. Вот здесь немножко тоже. совсем чуть-чуть есть нанесли промываю кисточку беру охру чистую охру на краешек кисточки и где-то здесь вот в этой теневой вот так вот подобавляю каких-то таких вот пятнышек Пальчиком вот так можно придавить. Какое-то тоже такое движение. Такие вот интересные оттенки. И можно немножко даже туда, в принципе подбросить желтенького ну так вот прям на краешке кисточки и так вот кое-где и так тоже так попритаптывать пальчиком Оп. и здесь немножко прям на самый-самый краешек набираю немножечко немножко. Вот так. Такой еще не совсем, да, похоже на море. Дальше кисточку промыла. Теперь беру бирюзовенький оттеночек с белилками. Вот такой вот красивый оттеночек. Сейчас мы с вами поработаем еще с морем верхней частью его вот добавляем какие-то такие более бирюзовенькие оттеночки в море то есть начинаем его усложнять да мы закрыли сначала каким-то таким одним цветом и теперь начинаем с этой стороны тоже делать его поинтереснее где-то беру прям вот чистый бирюзовый и вот здесь легонечко-легонечко в темном да и как бы такие получаются как плавный плавная растушевка темный в светлый переходит Чередуйте. коротенькие мазочки, к примеру, такие вот, да, коротенькие, с длинными какими-нибудь, какие-то зигзагообразные вот такие. Ну, вот что-то такое. Дальше я смешаю красненький с беленьким. Чтобы у меня получился такой нежный розовый оттенок. Вот такой. Нежненький розовенький. И этим цветом тоже добавлю где-то вот над бирюзовостью, где-то между, возможно, такие более светлые участки. Начинаем усложнять да, наше море разными-разными оттеночками. Добавлю чуть-чуть больше красного, покраснее. И вот здесь в центре, как бы над головой ее, да, тут вот добавлю каких-то таких более красноватых. же цвета можно где-то здесь вот показать тоже какие-то более красноватые моменты то есть чтобы не было так вот скучно уж очень до да, фиолетово просто вот так где-то, видите, я работаю краешком кисточки, да, совсем вот краешком. Где-то беру и наоборот, вот прям плоско ложу кисточку, чтобы а, мазочки были разные. Ну, и здесь тоже дадим какой-нибудь такой красниночки. Промываю кисточку. Теперь давайте закроем песочек. Я возьму, смешаю, добавлю вот в этот разбеленный красный охры. Охры красненького туда. Белилок и вот такое что-то песочное получается тоже таким оттеночком я закрою здесь у нас вот так платье будет здесь наношу такими разнообразными мазочками для того, чтобы показать, что у нас здесь песок. Да, если вода у нас это горизонтальная такая вот поверхность, да, скажем так, она не может быть как-то вертикально, да, то здесь вот он потоптанный, все бегут купаться на море, там какие-то, возможно, и следочки. Вот. Поэтому мы его вот так вот разнообразно заполняем. Где-то я добавляю больше белилок. Можно даже сюда желтенького, где-то добавить. Вот немножечко беру, захватываю, да сюда вот такой вот желтоватый. Видите, чуть-чуть меняется оттеночек. Вот сюда к водичке подходим. смело не бойтесь закрывайте охра красненький побольше даже возьму чуть-чуть умбрачки пускай какие-то такие вот он и более темные пятнышки будут Это будет более естественно, да, какие-то э, в песочке вот наступили, да, ямка получилась. И уже такой провал, там, естественно, будет потемнее. Так, края заполняю. То есть Играйте не то не то, что одним вот цветом, да, взяли и закрыли, к примеру, там весь песок. То есть постарайтесь сделать это по живописнее разными пятнышками. Так, чуть-чуть кисточку промыла. Вот возьму побольше э, умбры, э, и вот здесь вот, вот так вот. Э, Наставлю дополнительно каких-нибудь таких вот, кручу кисточкой и создаю такие вот, какие-то более темные пятнышки на песке. Очень быстро, видите, как я, ну, насколько быстро кручу эта кисточка, не задумываясь, не выцеливаясь там каких-то, не выискивая, где нанести. А вот быстренько-быстренько оно получится более так вот жиренько, естественно, интересно. Так, промою сейчас кисточку хорошенько. И чистой умброчкой. Вот здесь у нас будет такая водичка, да, на бережочек течь. И вот, чтобы показать ее объем, сейчас у нас так плоско, да, ничего не понятно, вот так теневую она будет отбрасывать. Видите, такой а, линией, как бы, дрожащей рукой, как бы туда-сюда движение делаю, вот так вот. Вот такое вот. Показываем, а, как бы, саму тенюшечку, вот эту вот. Можно даже вот сюда вот так потянуть. Красочки сейчас очень мало на кисточке. Вот уже какой-то, еще даже волны какой-то пены нет, а уже читается какой-то объемчик. Дальше. Вот тут от девочки падает такая тень фиолетовая прям но для начала я вот сделаю охру с белилками вот такой прям светленький цвет и э, темных да я добавила и вот тут же добавлю еще и более светлых пятнышек то есть чтобы песочек он все-таки такой посветлее был немножко у меня Смотрите, друзья, если вот ну, вам сложно, к примеру, самим писать, да, вы не знаете, с чего начать, найдите в работе какой-то цвет, вот почему песок, да, сначала такой, потом другой. Как я делаю? Я нахожу сначала какой-то средний, то есть не самый темный и не самый светлый, что-то средненькое. И вот примерно там плюс-минус, ну, видели, да, как мы заполняли, где-то больше красного, где-то больше умбры. Вот таким вот средненьким примерно заполняю. А потом уже, смотрите, вам надо, к примеру, там где-то темненького добавить, где-то светленького добавить, и то есть, ну, таким вот образом работаем. Вот такой вот получился у нас песочек. Можно, в принципе, туда же добавить какого-нибудь разбеленного красного, прям такого разбеленного-разбеленного. Тоже такими эти широкими мазочками я наношу. Такой, чтобы посветлее песочек был и тень наша от девочки видна была. У нас же все-таки светлый день, да? Солнечный. Чуть-чуть у меня пропала умбра, чуть-чуть вот так добавлю, вот так вот так вот так быстренько быстренько какими-то такими вот мазочками добавили. Так как бы а, можно сказать даже балуясь, да, наносим вот эти все оттенки. Так. Протираю кисточку, теперь беру, ну тень, я не буду делать э, какую-то синюю, я сделаю ее такую какую-то фиолетоватую, синий, красный и белила, ну вот как э, море, да, мы закрывали что-то примерно такое. И вот она здесь вот где-то у нее вот здесь тень. И так вот от пяточки вот сюда расходится такими вот, таким вот движением в стороны. Где-то местами даже более синий оттенок. На кисточку сильно не надавливаю, чтобы такие, знаете, скользящие движения были. Тогда они получаются такие вот как рваные, воздушные. Тут вот может от платья какая-то тень на песок падать. Каких-то синих оттенков немножко сюда. И смягчаю все эти мазочки, чтобы оно такое было все-таки помягче тень. Промываю кисточку. А, ультрамарин попробую с умбрай смешать. такой черноватый получается темно-темно-серый вот с этой стороны немножко по контрастнее красочки на кисточке немножечко Здесь тоже немножко таких мазочков. Вот такое создали движение. светлым фиолетовым светло-фиолетовый это то есть то что мы смешивали красный вот тут можно каких-нибудь таких вот Перебиваю, видите, горизонтальными э, мазочками, чтобы такое вот было не как лучи солнечные, да, расходились, а все-таки э, эта тень, да, она должна рассеиваться в края, и а, так у нас получается как вот лучи, да, действительно, вот пишем такие. А так горизонталью мы перебиваем, и у нас вроде бы он читается, вот этот силуэт, да, теневая, вот ну, это подразумевается вот это расширение юбка, скорее всего. Не знаю, как там автор что имел в виду. Ну, мне кажется, что это что-то такое. Вот, и так вот уже... более интереснее вот посмотрите да какой уже интересный сложный песок у нас получился мы добавляли тех и тех оттенков и получилось очень-очень интересненько так я вымываю хорошенечко кисточку прям хорошенечко хорошенечко и возьму какую-нибудь синтетику поменьше. поменьше тоже возьму плоскую наверное но вот такой вот уже размерчик маленький прорисуем с вами девочку так пока вот чистой наверное охра я закрою ей волосики создам ей причесочку Наношу движение мазочки, вот как волосики лежат, куда они у нас вьются, да, ветер да, развивает их, в ту сторону и наносим. Пока закрою чистой охрой хочу чтобы вот не было белого холста и он нам не мешал так, вот сюда вот так закрыли пока этого достаточно промываю дальше каким-нибудь вот тоже что-то типа фиолетового да вот этого нашего таким цветом закрою пока платье здесь вот чтобы она не сливалась добавлю немножко вот так беленького просто чтобы не потерять да видно было его тоже опять таки платьица у нас беленькая да но я смотрю что у меня какой у меня оттеночек там вот в теневой присутствует так то сдвинулась под волосками можно более такой синий оттеночек добавить сразу как бы показать тенюшечку тут вот рукавчик тоже отделить можно И вот здесь нижнюю часть платья. Так, сейчас себе еще замешаю белый, синий, красный. Такой оттеночек. Пускай будет такой темный. Совсем-совсем не страшно. Даже можно специально поребить где-то больше красненького, где-то больше синенького. Вот так вот добавить. Но это очень контрастно, да? На белилках, конечно, все это дело. Сейчас вот здесь, допустим, пускай больше красная. Это тоже будет очень интересно, когда мы потом объем мастихином а, нанесем. А, вот этот вот белые, да, оттенки. А вот эта теневая, она будет проглядываться там вот очень интересно. Где-то красноватая, где-то больше голубоватая. будет классно и интересно. Так, сюда к низу больше такого вот синеватого добавлю. То есть я захватываю этой же кисточкой. Вот он у меня тут этот смесь, замес есть. Я вот беру сюда, добавила больше синего. И вот пошла сюда. Либо больше красного. То есть... И вот видите, какая она получилась. Такая вот интересная прям. Так, Промываем кисточку. И сейчас мы с вами нанесем. Так, нет, сначала мы давайте сделаем, вот возьму ультрамаринчик и поясок, да, вот этот. Пока без всяких там бантиков, просто поясок закроем, вот так. Промываем и теперь мы сделаем цвет кожи. Это у нас красненький. Смешиваем красненький, желтенький. Нам нужно получить оранжевый оттеночек. Так, и сейчас я себе добавлю еще белил чистых. И Вот. И в разбеле смотрим, как у нас получается. Вот больше красненького надо, чтобы... Цвет кожи был такой вот все-таки. Вот. Цвет, вот опять-таки, да, про как цвет подобрать. Беру опять-таки что-то средненькое. Ну вот. То есть, красный, желтый и белило. Мешаем и добиваемся, чтобы, ну, что-то такое телесное было. Либо больше желтого, либо больше красного. Как бы в граммах я не могу объяснить. Пробуйте, как бы смешивайте. И вот этим цветом я сейчас закрою вот где у меня здесь ручки. Так. Вот так сюда. Толстовата ручка получилась. Платьица можно будет добавить. Так, и вот здесь ножки. Пока, видите, вот одним цветом этим закрываю. Дальше здесь ножка. Вот у меня рисуночек тут. Карандашный, его видно то есть я не потеряю ножки и вот так дальше чтобы у нас стало видно где у нас пяточка где у нас что да так я сейчас пока вот у меня фиолетовый еще не подсох я добавлю вот здесь платье можно с этой стороны морюшком так чуть-чуть немножко поизящнее ручку сделать так теперь начнем Собственно, сначала, затем ним. Я беру прям чуть-чуть, чуть-чуть умбры -чуть, э, и вот, а, так я надеюсь видно, вот здесь вот по вот этой ноге, которая у нас немножко видна, да, вот разделяю, то есть вот этой ноги падает тень. И вот как бы по форме цилиндра, да, нога, она же у нас круглая, вот, то есть, э, штриховочку вот эту вот растягиваем не ровно, а как бы, ну, как, как лодочкой, да, такой волночкой. То есть, показываем объемчик ноги. То есть, это падает тенюшечка. Вот так. Вот так. Дальше пяточка. Тоже она у нас не от самого края затемняем, а вот здесь как бы такую ну, серединку, да, ее, скажем так. Пяточка. Здесь чуть-чуть. Внизу, там где пальчики. Дальше у нас вот здесь от платья падать будет тень на ножку немножечко. И вот у Умбру с краснинкой можно тоже малым-малым количеством. Вот по этой части здесь немножко покажу. Ножка у нас уходит в тень то есть она вот приподнята да эта часть ее получается на свет уходит попадает а здесь больше в тени также вот этим коричнево красным. Я пройдусь, оттеню вот здесь ручку. От рукавчика опять-таки там вот тенюшечку прокладываем. Рука тоже у нас, да, не какая-то там плоская форма цилиндрика. То есть что-то такое вот создаем. Вот здесь теневая касание платья и руки вот здесь а, локоточки да у нас а, ямочка вот это вот так сейчас побольше чуть-чуть красочки видите совсем-совсем мало красочки что даже она писать не хочет вот пускай такая же жирненькая пока получилось сейчас все так, я Чуть-чуть смочила кисточку. По этой стороне тоже добавлю немножечко оттениваю. Нанесла и вот так вот растянула. Вот уже какие-то объемчики получаются. И дальше в наш вот этот телесный цвет где-нибудь сбоку смешиваем. Еще светлее добавляем белилок. Ну, чтобы много не переводить нам этот весь замес да а как бы много надо понадобится белила а нам смысла нет переводить вот берем чуть-чуть и какие-то вот а, акцентики здесь вот а, с, более светлые мазочки ставим вот по ножке вот здесь да вот тут может немножко свечения на ножке быть. Вот здесь пяточку подчеркнем. Она у нас к солнышку тоже повернута. Здесь чуть-чуть может быть свет попадать. вот здесь на ручке свет вот сейчас я этим светом уменьшу вот эту вот ямочку таким вот образом. Теперь давайте поработаем с волосиками. Умбра, ультрамарин. Опять делаем вот этот серенький цвет, если у кого засох с белилками. Такой грязновато-серый. Вот с этой стороны, тут волосики чуть-чуть я вот так вот оттеняю. У меня уже охрочка так вот подсохла. С этой стороны тоже вот так вот. затемняю возьму больше умбры Кое-где добавлю, прям вот так, белила попались каким-то образом. Добавлю где-то таких вот более темных моментиков, прям вот умброй. промываю кисточку и теперь я смешаю охрочка с белилками светлым цветом вот с этой стороны Только, друзья, огромная просьба. Не берите для волос никаких кисточек-лайнеров. Линер-лайнер. Кто как его называет. Вот очень-очень большая просьба. Ни в коем случае. Я уже как-то говорила, да. Кто смотрел, но кто не знает, повторюсь. Если вы будете рисовать волосы, прям каждую волосинку вырисовывать, ощущение будет, что у вас девочка годами голову не моет. То есть вот этой а, пушистости вы не добьетесь. Тут можно а, в края как-то сделать такие какие-то дряхи. Так, охрас коричневым добавила таких вот. Вот сейчас я возьму прям совсем уже разбеленной охрой где-то вот добавлю немножко вот здесь солнышко в волосах так, протерла кисточку по чуть-чуть по чуть-чуть набираю на краешек и главное резкими такими вот движениями делать тогда получаются такие вот интересные волосики так ну и с девочкой пока хватит сделаем с вами волны Собственно, сами беру я белилки, вот на кисточку набираю, кисточка эта же, вот они у меня тут даже не особо чистые белилки. И вот здесь по вот этой теневой, да, над ней начинаем вот так вот набрасывать волны. Сильно на кисточку не давлю и так вот вращаю ее, вращаю, чтобы получалось что-то такое вот интересное. Вот заканчивается на кисточке краска, да. И вот видите, здесь такими вот уже как брызгами оно получается. Главное не делать какие-то ровные края. Это пена, да, вот можно так вот краешком кисточки тут дополнительно что-то повозюкать. Можно протереть кисточку, вот убрать всю краску, там она чуть-чуть подпачканная, и вот так вот добавить каких-то еще брызг. То есть тогда получится вот именно такое вот там, легкое, да, такое состояние. Где-то можно вот, вот сюда вот так вот пойти. Пенка сюда потекла, да? Дальше еще набираю вот с этой стороны у нас там тоже волночки. Вот кручу ее вот так вот. Как бы вытираю ее со всех сторон. Чтобы оно не было такое вот какое-то одинаковое. И вот уже где-то тут между волосок можно там вот. И вот сюда тоже подброшу таких брызг. Вот уже первая волна, можно сказать, готова, да. Дальше набираю еще красочки, но чуть-чуть поменьше. Вот эти вот, смотрите, темно-бирюзовые. Это пускай у нас будут волны вдалеке. И вот там тоже, да, пеночка. Ну, вот что-то такое вот быстренько-быстренько. Можно вот так боком. Как-нибудь. Там уже такого объема мы не видим, да, волны. Вот покороче. Такие вот какие-то. Создали тоже там какая-то волна. Она туда куда-то, да, у нас ушла. <coughs> ну, вот тут тут тоже сиреневенький, да. О, бирюзовенький. сиреневенький Вот здесь тоже покажем какая-то волна тоже. То есть смотрите как у вас полосочки получились да Вот, то есть уже по своим полосочкам наносите вот эти вот пенку на волнах то есть они смотрите у нас уходят дальше до да, вдаль и то есть мы там уже такого вот объема не видим этих Волн. И они э, смотрятся уже более э, горизонтально, более так вот, э, не так пушисто, в общем, да, вот как э, передние волны. А то есть такие вот они там, более приземистые, вот так скажу, да. Есть, вот такие вот. Ну и вот здесь, да, чтобы уравновесить. То есть и вот здесь где-нибудь таких вот добавлю вот такие у меня получились волны и вот здесь давайте тоже вот эту волночку пеночку сделаем вот я наношу опять набрала красочки и вот так вот я кручу ее верчу вот так вот так вот так вот краска заканчивается можно уже пойти вот здесь какие-нибудь натворить брызги вот здесь мне не нравится, как получилось. Очень четко. Я вот краешком кисточки вот так вот. Даже можно вот так вот пальчиком вот так подразбить. И где-то в середине, вот тут поярче. Все-таки должно быть поярче. Можно вот так набрать. И прям вот это уже ближе к нам, да, волна. Даже не в протирочку, а попритаптывать вот так, попришлепывать как бы более пастозно потому что это уже ближе к нам ну, тут можно так оп вот тут более поярче более пастозно нанести какие-нибудь впитывается краска вот от холста и нет вот этого объема Пеночки. А мне хочется, чтобы она такая прям пена-пена прям была. Вот так вот я добавлю. Тут вот брызг. Можно вот так вот краешком кисточки чего-нибудь подчеркать. Сюда тоже вот спущу пускай. Как-нибудь такая вот теневая. Ну, и с этой стороны, конечно, тоже немножко. ну вот так что-то показали. Ну, вот такие у нас волночки получились дальше я возьму ультрамаринчик немножечко так суховато и вот здесь под волной так подсыхает у меня ультрамаринчик уже вот как бы горизонтальненько вот так чуть по диагонали под волной вот тут тенюшечку проложу потемнее слышите, да, как шуршит кисточка по холсту, то есть очень-очень мало красочки у меня. Такие вот синеватые оттенки вот здесь под под волной. Под теневой еле, да? Чуть-чуть пачкаю кисточку в голубой. И вот делаю такой вот Прям вот нежно-нежно голубой. Нежно-нежно. И вот здесь у нас уже как бы водичка, которая течет вот сюда. Вот, вот даже особое не видно, что он голубой. Настолько он такой вот прям. Нюанс прям. Так, и вот здесь тоже вот туда пойдет, вот так вот течет это движение, да, такое показываем. Водичка на берегу. Вот здесь чуть-чуть мокрый песочек. Тоже чуть-чуть покажем. Вот здесь тоже можно немножечко. Сделаю голубой чуть-чуть поголубее, скажем так. И вот добавлю. У этой пенки тоже какие-то теневые. и беленьким какие-то светлые такие вот пятнышки водичка и таким вот образом достаточно промывают кисточку и сейчас мы поработаем с нашим платьем. Я возьму, так, бирюзовенький с ультрамарином смешаю. Хочу вот этот поясок сделать какой-нибудь вот такой. Вот. Здесь даже вот каемочка осталась ультрамариновая. Как будто, ну, вот свет и тень, да? пяточки хочу немножко сейчас подсохло проложить больше света на ножку впитывается и становится такой не особо яркий Так, умбрас красненький. Сейчас вот здесь вот прям немножко-немножко красочки набрала. От пяточки так, протираю. И вот здесь тоже будет такая легкая, как тенюшечка. конечно не такой активный красный с его белилками чуть-чуть подуспокою так, вот так. теперь само платится это в принципе можно делать мастихином вот возьму я мастихин набираю белилки На мастихин у меня рыбка И вот таким вот образом, также вот как оно у нас свисает, да? Только не полностью перекрываем всю теневую, чтобы у нас было... Так вот сюда найдет. кладочки какие-то на платье чтобы были и вот сюда оно вот так разлетается У меня закончился белый на палитре. Я вот буду брать с баночки прям и выкладывать. как оно свисает платьице так мы его в принципе и, и наносим вот это вот. ветер да он так у нас его развивает вот сюда такими вот густенькими жирненькими мазочками чтобы фактуркой показать да вот это вот прям выкладываю чтобы Сильно не сливалась она у нас. С пеной там совсем. Мы его выделяем фактуркой. Также вот аккуратненько проработаю здесь вот рукавчик. Оп. Вот я от краешка двигаюсь как бы к волосам. То есть мне нужно оставить вот эту вот теневую, которая падает от волос. То есть не сильно, но она должна быть немножко видна. Вот, в таком белом платье у нас девочка. Так, мастихинчик сразу протираем. Мастихины, они вообще как бы для масла больше. Это металл. Водичку они не сильно любят. И чтобы инструмент дольше нам служил не заржавел мы его своевременно вытираем так и теперь мастихином я вот смешиваю бирюзовый с ультрамарином да и мне надо сделать вот эти вот собственно сами как не бантик а просто вот завязочки да висят вот так как-нибудь так кривенько ветерок же да ну там у нас и платье развивается и ленточки развиваются вот можно на краешек набрать ультрамаринчика где-нибудь к примеру вот здесь рукавчик вот так вот а, оттенить от а, от платья основного вот сюда под волоски добавить где-то немножечко так вот ультрамарина теневую эту задать Где-то вот тут по рукавчику можно. Прямо на самый-самый кончик набираю красочку. Вот здесь пройдусь ультрамарином. Какие-то тенюшки покажу. Вот здесь. Смотрите, как повеселее, да, оттеночки какие-то в платье появляются, уже так вот поинтереснее. Прям вот смотрите, вот на краешек краешек, вот здесь у меня ультрамарин, я набираю немножечко. И вот какие-то такие движения, вот куда оно у нас там разлетается, я добавляю каких-то тенюшек вот так можно взять в принципе вот что у меня тут осталось какой-нибудь сейчас возьму белилок и вот цвет у меня немножко есть здесь цвет кожи, который мы намешивали. Вот я добавила белилок. Такой вот, как персиковый, да, что ли, оттеночек. Вот и можно где-нибудь здесь еще по песочку, к примеру, мастихинчиком пройти. смотрите как классно до да? песочек становится более такой светленький вот движение вот фактурка вот здесь большое пятно я его чуть-чуть Здесь можно вот так вот дополнительное, да, это движение дать. Вот ну, такое баловство, да получается у нас. Здесь можно чуть-чуть подбросить. Так, чтобы не задеть немножко. Ну, вот, в принципе, так можно и оставить. Мне уже очень даже нравится. Такая вот работа. Летняя у нас с вами получилась. Так, и завершающий штришочек. Сейчас мы поставим подпись. Я возьму, что у меня, ну, красненький у меня есть. И вот здесь я поставлю... подсох чуть-чуть ну, страшно вот так все друзья на этом мастер-класс наш подошел к концу такой у нас интересный сюжетик получился с вами яркий летний Скоро начнется, да, скоро лето. Пора отпусков, море, солнце, пляжи. Все, друзья, на этом я заканчиваю. Буду с вами прощаться. Увидимся в новых мастер-классах. Не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на канал. На этот и вообще на все, которые есть в описании. Подписывайтесь, добавляйтесь. Будем рисовать. Если есть какие-то у вас красивые референсы, присылайте, посмотрим. Может, что-то и нарисуем. Ну и все. До скорой встречи. Пока-пока.